Вектор ускорения мы, естественно, можем искать, опять-таки, в одной из уже понятных нам форм. То есть, либо в координатах на какую-то ось, на какую-то какую координатные оси. Речь здесь о пространственном движении, поэтому на три оси. Либо как модуль вектора. Так мы обозначаем или так. И направляющие углы на какую-то... на какие-то две из этих осей. Для неподвижной то же самое может быть для... чего для подвижной, например, на КСИ и на... ФИТО. Естественно, что легче всего опять-таки нам использовать вот этот способ записи, потому что у нас уже даны какие величины. У нас даны... Омега в подвижной, эпсилон в подвижной. Правда, это у нас дано и в неподвижной, но зато нам радиус-вектор выражен тоже в подвижной, то есть вот эти вектора нам даны в подвижной, а неподвижные нам даны, правда, вот в неподвижной дана и угловая скорость и эпсилон. Кстати говоря, да, нам для формулы еще и скорость понадобится в подвижной, но она тоже дана. И скорость дана и тоже в неподвижной, но, но нету радиус вектора. Чтобы не связываться с лишними вычислениями, мы будем использовать вот это представление. Напоминаю, мы это рассматривали в предварительном разборе задачи, того, что нам понадобится. Вектор А у нас это что такое? Вот он, вектор А. То есть, он состоит из суммы каких? Значит, двух векторов вращательного и оси стремительного вектора. И, в принципе, равен вот такой величине. Если вот взять АХ, аy и АЗ. То есть, если мы вот это дело все перепишем, Сюда. вот она то мы получим то что мы ищем только повторюсь мы должны это все записать теперь за такой системе координат в то есть вместо x у нас будет соответственно Вместо x будет кси. Да что ж ты хочешь что? Вместо x будет кси. Вместо y это, вместо z будет это. Здесь будет соответственно кси, это и зита. Аналогично. И вот здесь будет подвижная абсцесса, подвижная ордината подвижная аппликата и здесь подвижная абсцисса подвижная ордината подвижная аппликата соответственно а x AX будет оси будет значить это это будет подвижная аппликата это у нас подвижная аппликата это подвижная ордината здесь соответственно то же самое подвижная подвижная И аналогично все формулы поменяют просто значит, обозначение осей. Обратим внимание, вот здесь у нас есть все эти величины. То есть нам заданы, мы определили, какие нам здесь нужны величины. Вектор, сам вектор и Z. Он задан по условию задачи. Угловая скорость в подвижной системе, она задана... Угловое ускорение в подвижной системе задано, и скорость точки линейная в подвижной системе это все мы определяли. Вот в первом пункте у нас найден, что вектор омега, вот он, в подвижной системе, вот он. Раз, два, три. Раз, два, три. И вот его значение. Далее во втором пункте у нас найден вектор углового ускорения в подвижной системе. Вот он найден. Далее у нас в третьем пункте найден, что значит вектор скорости в подвижной системе координат. То есть все эти величины заданы. Значит эта формула у нас готова к употреблению и мы ее можем применить. Соответственно здесь у нас будет... Акси будет равняться минус 2829. Напомню, сантиметр в секунду в квадрате у нас единица. А это равняется будет минус 1780 сантиметров в секунду в квадрате. И а Азита будет равняться минус 414 сантиметров в секунду в квадрате. Абсолютно аналогично. В принципе, вот мы нашли ответ на наш вопрос. Определить ускорение. Все, мы определили ускорение через его проекции на оси подвижной системы координат. Но поскольку эта задача для методических целей напоминает, что вектор можно задать еще с помощью модуля. Значит, вот все, что мы делали до сих пор, теорему Пифагора, опять-таки, применяем. Здесь получаем, что модуль скорости примерно равен 3367. Сантиметр в секунду в квадрате. Направляющие углы с соответственными осями равны чему. Проекция на ось, соответственно, делить на модуль. То есть будет равняться в данном случае примерно минус 0,841. Здесь она будет равняться 0,529. И здесь направляющий косинус будет равняться а на o z. Равняется a z на а То есть примерно минус 0,123. То есть вот еще один способ задания вектора ускорения. Теперь, да, кстати говоря, сразу скажу то, что я Определял неправильно. Косинус, когда близок к нулю, соответственно, вектор эпсилон к этой оси не близок. То есть, наоборот, он составляет почти угол 90 градусов. Да то, что я говорил в одном из предыдущих фрагментов, это, конечно, ошибочно. Наоборот, там, где косинус близок к единице, вот здесь, вот к этой оси, соответственно, и близок этот вектор. Эпсилон, он почти весь лежит, близко лежит к оси ОИТО и ОИГРЕК. Это раз. Второе, что я хотел сказать. В принципе, вот мы провели решение полностью. Но есть небольшие отличия от того, что решалось. Ну, Не отличия, а какие-то свои пути обходные. Например, при определении омега можно было, если бы нам нас интересовал только модуль этой величины, без направления, без ничего мы бы могли воспользоваться вот этой формулой. Эта формула представляет из себя, в принципе, достаточно элементарное применение геометрии. То есть теорема Пифагора плюс теорема косинусов. Вот Для этих двух векторов psi и Фи, здесь, кстати говоря, Фи штрих в квадрате, Плюс тета штрих плюс пси штрих квадрате Это ошибка. Значит, вот это достаточно элементарное применение те геометрии. Ну и, наконец, еще одно замечание сделаю вот здесь. Вот, вот здесь. Обратите внимание. Здесь применена... Вот если эта формула, в принципе, совпадает с... Вот АКСИ, вычисляем. Да? Вот она. Давайте посмотрим. Вот оси в моем случае, вот первые слагаемые, они в принципе совпадают. Вот ε ита умножить на z, минус эпсилон умножить на ита, плюс. А вот здесь, обратите внимание, пошло другое. Полином, явно, эта часть многочлена имеет явно другую форму. Не знаю, почему авторы решили применить ее, но это, в общем, одна из формул векторной алгебры. Но когда все величины, которые здесь были, уже были даны в ходе решения. Эта формула явно проще. Другое дело, что может быть вот здесь вот этот, выделенный в скобках, слагаемый, оно одинаково для всех трех членов. И вот это, омега квадрат, одинаково для всех трех членов. Ну, не знаю, насколько это упрощает как бы, решение. Но, в общем-то, повторяю, общее правило, которое было дано, в начале, который я объяснил, то есть это просто векторное произведение. Мы вот здесь в любом случае раскрываем просто вот это векторное произведение. Вот это омега умножить на v и эпсилон умножить на r. Я напомню, мы это просто брали что значит производную от, производную от э, скорости, чтобы определить ускорение. Скорость, если выражать ее через угловую скорость, имеет вот такой вид. И мы получали вот такие два слагаемых вращательное и оси стремительное ускорение и вот здесь мы просто когда брали вращательное и оси о, кстати говоря здесь не Р, а в это тоже ошибка была но здесь когда мы брали значит раскрывали вот это второе слагаемое по правилам векторного произведения мы получали вот эти вот эти одночлены в этом слагаемом чем то есть, вот эти два слагаемых в этом равенстве, они получаются из этого общего правила. Чем обусловлено применение, намного ли упрощает? Ну, вообще-то любое применение каких-то преобразований в алгебраических выражениях, если они не имеют физического смысла, в данном случае они не имеют. Его, они должны быть связаны, конечно, с упрощением. Но намного ли это упростило вычисление? Я не знаю. В любом случае, вот, в сборнике задач применена вот эта формула. Это, повторяю, посмотрите, элементарное правило векторной алгебры. Ну, а в остальном все, в общем-то, точно так же и получается. Вот так решаются задачи, связанные с вращательным движением, с так называемым сферическим движением, когда мы применяем Углы Эйлера. Напомню, эти углы Эйлера можно применять несколькими способами. И углы Эйлера вообще, строго говоря, не единственный способ описания движения тела с неподвижной точки. То есть вращательного движения вокруг полюса. Существует несколько таких способов, но об этом вы можете посмотреть в соответственных учебниках. Все на сегодня.